Привет, меня зовут Саша, я из Несвежа, долгое время занимался соблазнением, варился в этой теме, если можно сказать, но потом по семейным обстоятельствам переехал в Несвеж и забросил это. Захотелось вернуться в игру, поэтому нашел сайт Валеры, списались, встретились, договорились про, проработать все свои страхи на однодневном тренинге. Походили, погуляли, попрактиковались, разобрали все мои блоки, все мои отмазки, которые, я говорю, убрали эго. Подошел к 14 девушкам, 4 телефона взял. В тот же вечер сходил на свидание, погуляли, пообщались. Классно провел время. Приехал обратно в Минск на эти выходные, вот записываем отзыв, пойду на свидание со второй девушкой. По эмоциям хочу поделиться, что это... Такие ощущения, как будто ты долгое время занимался любимым делом, потом перестал. И через некоторое время, через год, допустим, вернулся в это, де... в это дело, и ты испытываешь весь спектр эмоций, которые тебя наполняют и доставляют удовольствие. Поэтому все, кто желает прокачать себя, прокачать в теме соблазнения, рекомендую тренинг Валеры и обратиться к нему. Он вам поможет. И вы станете намного лучше, чем сейчас.